Привет всем друзьям и подписчикам нашего канала. В нашей группе ВКонтакте мы проводим голосование на тему, какую модель вы хотите увидеть в следующем проекте. По завершению проекта мы разыграем эту модель среди наших подписчиков. Ссылку на группу вы найдете в описании. Принимайте активное участие, делитесь с друзьями. До скорых встреч!